Всем привет! Канал Мейзер на связи, сегодня пятница, а значит я готов вам рассказать о свежих новостях из мира видеоигр. Усаживайтесь поудобнее, я начинаю. Сайт IGN опубликовал на своем YouTube-канале 7-минутный геймплей Atomic Heart, одной из самых ожидаемых и амбициозных отечественной игры. В видео продемонстрировали боевую систему, видовые ДНХ и даже мини-босса, которого зовут Плюш. С виду он напоминает связку сухожилий и кровеносных путей, и все это под музыку Мика Гордона. Надеюсь, вы не будете пробовать их на вкус. Она выглядит не очень аппетитно. Эй, храп! Тут одна закуска выбралась из банки. Сами разработчики описывают Плюша как результат секретных правительственных экспериментов, о его происхождении, возможно, игроки узнают во время прохождения Atomic Hut. Более того, Мантфиш заявили, что Плюш далеко не самый страшный и сильный противник в игре. Помимо этого стало известно, что Atomic Hut по утверждениям разработчиков, игра будущего поколения. Поэтому она водит не только на ПК, PlayStation 4 и Xbox One, но и на PlayStation 5 и Xbox Series X. Например, благодаря мощностям SSD новых консолей, в игре не будет загрузочных экранов. Дата выхода Atomic Hat неизвестна. Mojang Studios сообщил игрокам, что второе дополнение для Minecraft Dungeons под названием Creeping Winter выйдет уже в следующем месяце, 8 сентября. Главной фишкой дополнения станет появление новых локаций, которые будут наполнены новыми врагами, артефактами и лутом. При этом выход обновления сопроводят релизом крупного обновления. Апдейт принесет с собой новых торговцев и ежедневные испытания. Последние, в свою очередь, предложат игрокам вызовы разной степени сложности, за прохождение которых можно будет получить особую награду. Торговцы будут появляться на различных этапах прохождения. После их спасения они появятся в лагере игрока и откроют лавку, в которой можно будет купить особые товары. Отмечу, что помимо выхода дополнения и нового обновления, 8 сентября Minecraft Dungeons выйдет на физических носителях для PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. Не так давно Epic Games добавила в Fortnite на iOS и Android собственную систему оплаты, не согласовав на введение ни с одной из компаний. В ответ на это Apple убрала игру из App Store. Как стало известно из заявления компании, Epic Games нарушила правила магазина, так как не получила одобрения и сертификации со стороны Apple. Тем не менее, компания сделает все возможное, чтобы вернуть игру в магазин. Компания также пообещала, что приложит все силы, чтобы в дальнейшем подобные нарушения со стороны Epic Games не повторились вновь. Причины для добавления в игру внутренней системы оплат Epic Games послужило недовольство компании 30% налогом. В последнем эпизоде шоу Animal Talking Фил Спенсер заявил, что подписчиков Xbox Game Pass ждет громкий анонс, который состоится в ближайшем будущем. Вместе с этим, Спенсер рассказал о переносе Halo, Infinity и Xbox Series X. Так, по словам главы Xbox, перед тем, как сдвинуть дату выхода новой части в компании рассматривали вариант выпуска игры по частям, однако практически сразу же от этой идеи отказались. Также Фил поделился, что у него дома стоит готовая версия Xbox Series X, точно такая же, которая поступит в продажу в ноябре. По его словам, консоль практически не шумит. Напомню, что ранее в сети появилась возможная дата выхода новой консоли от Microsoft – 6 ноября. Компания Embracer Group приобрела For a Games, разработчиков серии метро, примерно за 80 миллионов долларов. На данный момент студия работает над новой частью серии и еще одной неанонсированной игрой. Новую часть метрофо 4A Games будет разрабатывать самостоятельно, а не анонсированную игру с мультиплеером совместно с Cyber Interactive, разработчиками Mad Runner и Snow Runner, а также World War Z. По словам Embracer Group, это событие должно укрепить отношения между 4A Games и издателем серии метро Deep Silver, который также принадлежит компании. Помимо этого, Embracer Group купила и другие студии. Solo Media, Poof Woof Entertainment, Palindrome Interactive, Rare Arch Games, DK Games, New World Interactive и Vermeela Studios. Square Enix официально объявила системные требования ПК-версии Marvel's Avengers, закрытый БДТ который которой начался уже сегодня. Студия также поделилась другими техническими особенностями игры. Для особых ценителей графики на релизе будет представлен набор текстур высокого разрешения, которые потребуют 30 гигабайт места на диске. Помимо этого игра сможет похвастаться поддержкой не только ультрашироких мониторов, но и систем с несколькими дисплеями. Обладатели предзаказа ПК-версии Marvel's Avengers смогут принять участие в в период с 14 по 16 августа. Полноценный релиз игры на ПК, PlayStation 4 и Xbox One состоится 4 сентября. Игра Risk of Rain 2 спустя год после релиза в раннем доступе в Steam официально вышла в полноценный релиз. До 18 августа игру может приобрести любой желающий за 560 рублей со скидкой в 20%. После этого цена Risk of Rain 2 составит 700 рублей. В честь полноценного релиза игра получила обновление версии 1.0, в котором добавили концовку и финального босса. Помимо этого в Risk of Rain 2 добавили нового персонажа и предметы. Изначально полноценный релиз игры должен был состояться весной, но из-за пандемии COVID-19 его перенесли. Risk 2 доступно на PlayStation 4, Xbox One и Nintendo Switch. На YouTube-канале IGN появился дебютный трейлер командного шутера G.I. Joe Operation Blackout, в котором членом G.I. Joe предстоит сразиться с Коброй. В игре будет предусмотрена сюжетная кампания, основанная на комиксах франшизы а также различные мультиплеерные режимы по типу «Захвата флага» и «Царя горы». Всего будут представлены 12 персонажей, среди которых Storm Shadow, Snake Eyes, Destro и многие другие. У игроков будет возможность кастомизировать каждого героя, придавая ему уникальности в онлайн-сражениях. Выход игры G.I. Joe Operation Blackout состоится 13 октября на ПК, PlayStation 4, Xbox One и Switch. Это были все интересные новости за эту неделю. Если вам также интересны новости на тему гаджетов и комплектующих ПК, то я прошу вас вступить в мою группу ВКонтакте. Также поддержите это видео лайком и подпиской на мой YouTube-канал. Я с вами прощаюсь, услышимся на следующей неделе.